Привет, студенты! Ты смотришь Универньюз. Специально для тебя самые свежие новости студенчества. Китайские магистранты в Казанском федеральном сдете не обучались по дисциплинам машинное обучение и теории алгоритмов. В КФУ за сохранение культурного наследия на острове Гради Свияжс подписано соглашение о сотрудничестве с фондом возрождения. А теперь на шумевшем три клиники КФУ ждут значительные изменения. Медицинские учреждения Казанского федерального переживают весьма драматичные, колоссальные и необходимые изменения. Обо всех подробностях шумных и громких событий сразу трех клиник КФУ расскажет наш корреспондент Аделя Шамилова. Сразу три медицинских подразделения Казанского федерального ожидает скорейшее преображение. А именно прямо сейчас проходит долгожданный ремонт в старинных зданиях на улицах Ершова-2 и Вишневского-2, а также бывшего военного госпиталя, которые переданы Казанскому федеральному. 8 февраля данные медицинские учреждения посетил ректор КФУ Ильшат Гафуров и начальник управления строительства, транспорта, связи, жилищно-коммунального и дорожного хозяйств аппарата кабинета министров Республики Татарстан Ильдар Сибгатулин. Цель визита заключалась в желании убедиться в исполнении сроков и качестве выполнения работ. Первой точкой стал хирургический комплекс университетской клиники. Визит интересен тем, что объект находится на последней стадии перед сдачей. Официально запуск всех блоков этого медучреждения запланирован на 1 марта 2017 года. Сейчас уже можно говорить о том, что новые стандарты предоставления медицинской помощи будут соответствовать всем мировым требованиям. Естественно, временные неудобства все же присутствуют. Отделение клиники рассчитаны на 240 койко-мест, причем большая часть из них находится в ведении хирургического отделения. Более того, ежедневно порядка 100 человек привозят сюда на скорой помощи. Однако, если хирургический стационар и приемно-диагностическое отделение на Ершова-2 могут слушать примером того, как должны выполняться поставленные задачи, то поликлиника на улице Вишневского-2 напротив заставляет задуматься о многом. Также, как на предыдущем объекте, прием больных во время проведения ремонтных работ ощутимо дотянул Такое положение дел недопустимо, выразил свое мнение ректор КФУ. Более того, сметная стоимость работ за последние полгода выросла, в то время как результаты не радуют. Именно поэтому ректор КФУ занял бескомпромиссную и довольно жесткую позицию. Вот не знаю, как вы работали, вот вы привыкли просто к дорогим ценам, козы. вот и все. У вас каждый объект как начинает строить централизованно, у вас так два раза надо сразу надо. Пока главное видеть. Вот другой дело, что произошла работа, не правильно. Ну, на хоть чем-то признаюсь. В течение разговора ректор добился того, чтобы из сметы были вычтены те позиции, которые тормозят сдачу основных помещений. Последней точкой обхода стал бывший военный госпиталь. Ильшат Гафуров и Ильдар Сибгатуллин убедились в соблюдении сроков работ. Трудности на этом объекте заключаются в необходимости согласования всех этапов с Министерством культуры Татарстана. Ведь здание входит в число культурных наследий республики. Требования по его сохранению вступают в противоречие со здравым прагматизмом. Ведь вместо бетонных перекрытий этажей приходится использовать деревянные реконструкции, что умешает долговечность столь масштабной работы. Аделья Роман Самарин, Универньюз. Совсем недавно мы говорили о центре Всемирное культурное наследие КФУ, который открылся на острове Гради Свияжск. Центр располагается в историческом здании дома крыло, и хранит себе большую историю. Подробнее расскажет наш корреспондент Анастасия Иванова.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 В Казанском университете закончили свое обучение китайские магистранты из университета Шэньчжэня. Это первый опыт института вычислительной математики и информационных технологий. Обо всех подробностях расскажет наш корреспондент Анна Глазунова. Впервые в Казанский федеральный по обмену прибыли китайские магистранты из университета Шэньчжэня. Данный проект является пилотным. Это первый опыт института вычислительной математики и информационных технологий по реализации образовательных модулей на английском языке. Идея сотрудничества зародилась в сентябре 2016 года и уже в ноябре делегация Казанского федерального посетила университет города Шэньчжэнь. На встрече они подписали меморандум о взаимопонимании и договор о сотрудничестве. А уже через месяц пять первых китайских магистрантов приехали в Казанский университет, в институт вычислительной математики и информационных технологий на изучение двух образовательных модулей. В чем особенность преподавания российским студентам и... Ну, конечно, барьеров больше. Во-первых, языковой барьер, а во-вторых, все-таки культурная разница. Надо немножко пообыкнуться. Много непривычного и для них, и для нас. Мы смогли их заинтересовать этим и показать важность того, что мы преподавали. Первооткрывателями стали китайские студенты колледжа компьютерных наук и программной инженерии с разных департаментов, которые смогли проявить себя в конкурсном отборе. Я приехал в Казань с целью получить хорошую математическую подготовку, ведь в нашем университете Шэньчжэне этому не уделяет такого внимания. К тому же здесь преподаватели имеют индивидуальный подход к студентам. И этим, пожалуй, и отличается обучение в Казанском университете от университета Шэньчжэня. Китайские магистранты в первую очередь нацеливались на освоение теоретических курсов с серьезной математической подготовкой. Я бы хотел и в дальнейшем продолжить обучение здесь, уже в аспирантуре. Ведь в университете Шэньчжэня много практики, а в Казанском федеральном больше теории. Поэтому, комбинируя эти два направления, можно достичь гораздо больших успехов. В течение двух месяцев иностранные студенты изучали две дисциплины. Это машинное обучение и теория алгоритмов, где на освоение каждого курса уделялось более 190 часов. Я обязательно порекомендую своим друзьям Казанский федеральный университет, потому что здесь очень красиво и комфортно кампусы, внимательные преподаватели и очень хорошее оборудование. По окончании обучения китайские магистранты получили сертификаты, которые подтверждают, что они освоили учебные дисциплины в другой стране. Данная программа является двусторонней. В апреле этого года теперь уже магистранты Казанского университета поедут обучаться в университет Шэньчжэня. Такое плодотворное сотрудничество и общение Казанского федерального и университета Шэньчжэня свидетельствуют о дальнейшей работе и совместных проектах. Анна Глазунова, Роман Самарин, Университет вер news пока это все новости на сегодня с тобой была диана шилова пока